Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Games. с вами я, Тать. и мы продолжаем The Messenger. Оп. Прям вот конкретно, вот прям вот берем и продолжаем. Вот прям вот сразу, вот сходу. Так. Так. Давай, давай, давай. Запрыги. Так, стоп, подожди. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Опачки. Так, спокойно, сейчас мы будем бегать. Прыгать. Сейчас будем запрыгивать тихо, спокойно. Опять эти головы, опять эти головы Быки, головы, все Да что вы делаете? Так, не честно так. А, ать, ать, ать, ать. Господи, какой просто Вот напряжный уровень Мать его, как тяжело Сейчас, подождите, подождите Оп Все, главное не двигаться Вот ты упал на вот эту вот вину. Все, и не двигайся Тогда все будет хорошо Так, так, так так, опять головы полетели, так Тихо, спокойно Это нехорошо Это вот сейчас было нехорошо О, нормально, справились Не знаю как Не знаю как, но мы это, забрались Так, нет, тихо тихо, тихо, тихо Оп, запрыгнули, Все, справляемся Блин, вообще, мы вообще Держимся, молодцами Запрыгнули Тяжелый уровень, на самом деле Тяжелый вот, все. Я просто, я уже теряюсь От всего происходящего Так, мы пришли к боссу, я так понимаю Я вообще-то лучше захотела, алло Ты действительно думал, что все будет так просто? Я ведь уже сказала, трогачка запрещается А куда ты свалил? А ну-ка вернись Пожалуйста, перестань. Мы не, останем, не, не станем снимать особый выпуск споры о шкафе. Я серьезно. Не будь вот таким. Ты сейчас как раз вот такой. Ну, ладно, будь. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Два. Один. Это похоже на безумие, но от обратных отчетов всегда создается впечатление, что что-то вот-вот произойдет, а? Ну да, у меня ничего нет. Если най най надеешься найти что-то особенное, забудь уже наконец о шкафе. Все самое крутое впереди. Я уже рассказал тебе о парне, которому в пятницу вечером не спалось. И он начал вести в чате диалог, чтобы добавить комментар... комедийный эффект для тех, кто решит туда заглянуть. Представь, что ты читаешь его бред. Кстати, если ты считаешь, что тема шкафа на данный момент уже исчер... исчерпала от себя, я согласен. И в этом виноват только ты, так как по-прежнему пытаешься открыть его. Нет, правда, ты можешь прекратить все это прямо сейчас. Я серьезно, все в твоих руках. Только ты можешь положить конец этому отклонению от сюжета. И это хорошо, потому что у меня куча дел. Интересно, если я повторю одну и ту же фразу трижды, ты решишь, что у меня закончились реплики. Ну все, довольно. Ну все, довольно. Ну все, довольно. Невероятно, почему бы тебе не заняться чем-то более продуктивным. Ну, например, вернуться к миссии, которая должна тебя хоть немного волновать. Слушай, врать не стану. Когда настанет тот самый момент, открыв шкаф, ты будешь поражен. Я могу сказать это с полной уверенностью, даже зная, что ты будешь ждать сюрприза. А как сделать сюрприз тому, кто рас рассчитывает на сюрприз? Метаповоротом сюжета. Вот как. Ну, а если ты хочешь узнать, что это, начинай действовать. Уверяю тебя, это самый быстрый способ. Ты не откроешь его, пока не дойдешь до того момента сценария, в котором это прописано. Ладно, пожалуй, пора потихоньку заходить на второй круг. Ты действительно думал, что все будет просто? Я ведь уже сказал, трогать шкаф запрещается. Пожалуйста, перестань. Эй, я придумал такую славную хитрость, а ты все равно пытаешься его открыть? А мне доказалось, казалось, что когда я якобы пойду повторять все по кругу, ты сдашься. Если не прекратишь, тебе придется выслушать мою скучнейшую тираду. Она будет скучной и философской, и я даже лишу тебя возможности пропускать все, что я говорю. Это мы, кажется, это уже слышали, да? Ладно, вот тебе несколько толковых мыслей от Джордана Мудрого. Жизнь обойдется собой жестоко, так что вот несколько вещей, которые тебе стоит знать. Важнее всего осознавать, что тебе есть, что тебе предложат что тебе есть, что предложить миру. Но чтобы это сделать, сначала ты должен разобраться в себе. Прислушивайся к урокам, стоящимся в историях стариков. Неплохое начало. Видишь ли, по мере увеличения объема знаний человека, объема знаний человека растет и его самонадеянность. Похоже, мы сейчас находимся на том этапе, когда ценность истории ускользает от нас. Нас уже не волнует мораль, мы просто ищем развлечений. Но наша интеллектуальная с... Пись ни в коем случае не влияет на силу воздействия истории на... и на наше подсознание. Истории передают четкое послание самому нашему существу, и, будучи правильно рассказанным, могут стать для нас руководством к жизни, влияя на нас порой даже незаметно для нас самих. По сути, повторяющиеся темы зачастую представляют собой архетипы и таят в себе уроки о том, как мы должны или не должны себя вести. Вот, например, драконы. Судя по сказкам, они всегда охраняют какое-то сокровище. И то, что два самых главных э, врожденных страха млекопитающих – это боязнь огня и рептилий, вовсе не случайность. В общем, драконы, по сути, являются метафорой того, что мы боимся больше всего. Но посуди сам, с чего бы бессмертному огнедыщему существу спать на куче золота? Ответом можно прочесть между строк. Сокровище, которое ты ищешь, охраняет самый великий твой страх. Пойми меня правильно, куча золота в данном случае тоже метафора, как и могущественное чудовище, которого даже не существует. Найти своего дракона, убей его, и тогда ты найдешь свое сокровище. Это мудрость, которую старались передать нам сказатели прошлого. Но только у них не было научных методик, системы взглядов, которая могла бы лечь в основу аргументации и даже аудитории с высоким IQ. Однако и в наши дни этот урок не, пов... не потерял возможности. Важности или актуальности? То, что тебе наиболее необходимо обнаружить в себе, скрыто там, куда тебе меньше всего хотелось бы заглядывать. А сейчас задай себе вопрос, почему тебя так интересует мой шкаф? Являешься ли ты сознательной личностью, твердо намеренной докопаться до самой сути вещей? Или же ты до сих пор не преодолел свою неувлеченность, и на самом деле сейчас тобой движет страх что-то упустить? А, свою неуверенность. А может, ты просто надеешься посмеяться над какой-нибудь неожиданной шуткой? Просто, да, мы оба знаем, что я могу прямо сейчас убить все все веселье и рассказать о том, как депрессивный клоун однажды попытался поднять себе настроение, съев целую миску конфетти. Я это к тому, что независимо от того, что тобой движет, здесь ты явно проявляешь любознательность и веру в то, что у мира заготовлено немало сюрпризов для тебя с честным взглядом на происходящее. Все это можно с уверенностью сказать о мире, однако это еще более правдиво, когда речь идет о твоем внуше... внутреннем я. И то, пугающим, поучителем или обнадеживающим станет для тебя этот опыт, целиком и полностью зависит от того, насколько ты продвинулся в своем личном рост... личностном росте. Жизнь состоит из множества экзаменов, с большой честью которых ты столкнешься с более однородным. А с большей частью которых ты столкнешься более одного раза. Предательство, радость, болезнь, приключения, измена, взаимодействие, за... замыслы, одиночество, тепло, верность. Да, поистине. Подобные историям, старым или новым, жизнь проверяет людей, то и дело возвращаясь к определенным темам. И тут важно не столько пройти испытания или. Блин, пипец, ты укорм, подождите. И тут важно не столько пройти испытание или завалить его, сколько прийти, принять свой результат и подумать о том, что он говорит о том, каким тебе следует стать. Отныне ты сможешь найти в себе в самой, в себе в самой глубине все то, что поможет тебе найти свой путь. Кто знает, может быть, постепенно тебе даже станет понять открытый смысл истории о, о гонце. Ну, а пока возвращайся к своему приключению, Господи. Ой, получено достижение, приманка сработала. Хитить-колотить. Я больше не хочу, вы меня простите, я больше ничего проверять не буду. Это реально, это был пипец. Вообще, а Ч -ч по поводу босса? О, ему удалось. Неужели это означает, что мы сможем сделать дело? Придержи коней, коротышка, ему еще предстоит пройти последнее испытание. Но я хочу сделать дело. Погоди, погоди. Нам надо узнать, насколько на самом деле сроднился со свитком. Превосходно. Забери его, пророк. Приветствуем тебя, гонец. Пожалуйста, подними свиток повыше, чтобы пророчество могло совершиться. А? Видишь, я же говорил, что он туповат. Да уж, ты не шутил. Пожалуйста, подними свиток еще выше, чтобы пророчество могло свершиться. Так. Я помню, там должны быть еще уровни. Это, же... Это не должен быть конец. Он, он сделал это из всех потенциальных гонцов. Именно он? Ну, пожалуйста, продолжай. Я очень хочу сделать дело. Ха -ха. Твой вызов ждет тебя, конец, если выживешь, найди нас на вершине башни времени. Получено достижение на ледяной вершине. Больше никуда пройти нельзя, точно? Ну, ладно. Ну, пойдем к ребятам. Теперь-то мне дадут улучшение, нет? Я вообще накопила на улучшение. Я твою мать. Ёб твою мать. Ну, окей. Так, так, так. Пора Поробежали. Окей. Не пробежали, окей Да уж, фраза Видел бы кто-то второго парня, тут не прокатит Так, тихо-тихо Да что ж такое Ваншоты, ваншоты Подожди Так Отлично, отлично Проходим Тут не так все просто Блин, не цепляйся, подожди вот. Нужно еще вот словить момент. О, отключает. Понял. Так. А, нет, я не хочу делать с тобой селфи. Так. Я пройду этот уровень. Я проходила эту игру, я, я, я правда ее проходила, честно. Я, я не вру, я не обманываю, я ее проходила. Да да, еб твою мать. Есть. А что это делает? Еб твою мать. Господи, я думал, что я опять умерла. О! Ну не уж-то. Прости, что? А да, великое открытие. Поистине, мой дорогой искатель приключений, тебя все это время переносило именно в этот зал. Так, где же мы? Башни времени. А где это? Ты, конечно же, хотел спросить, когда? По правде говоря, я и сам не знаю. Башня это устройство, переносящее сквозь время. Она пользуется для проверки достойно, про... достойно проявивших себя гонцов, чтобы при необходимости переместить их. Куда она меня перен... перенесет? Когда? Она отправит тебя во, время, во времена особо острой потребности в Гонце. Ну, конечно, если башня не убьет тебя. Тебе что-нибудь нужно? Да, чат. А, есть что рассказать? Сейчас у меня горло немножечко в от всего этого. Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Давным-давно на свете была страна, вся состоявшая из болот. А эти болоты кишели... Кишели... И шились злобными монстрами. Днем они спали под водой, а по ночам... Извиняюсь, меня сбили. Очень, очень мерзко. Днем они спали под водой, а по ночам им не давал выходить свет Луны. Ну, конечно, когда она была так любезна и появлялась. В конце концов, Луна могла перемещаться в пространстве. Иногда ей хотелось отдарить своим светом и другие миры. В один прекрасный день Луне все наскучило, и она решила посетить страну болот в человеческом обличии. Она накинула плащ, чтобы никто не заметил ее света, и отправилась на болото в надежде взглянуть на злобных существ. И она получила от этой вылазки больше, чем рассчитывают получить люди, бес... бесцельно бродящие по проклятым землям. Ей встретился парень, убегавший от стайки монстров. Будучи уверенной в своих силах, она скинула плащ и создала сияющую защитную ауру, чтобы помочь человеку спастись. Ему впрямь удалось сбежать, но, обернувшись, он увидел, что его спасительница надела свой плащ слишком скоро. Существа захватили ее в плен и закопали под большим валуном, чтобы она больше никогда не смогла воссиять. Тогда они смогли бы править ночью. Но наш выживший поспешил собрать группу крестьян. Вместе они сдвинули валун и освободили луну. В тот день между ними сформировалась прочная связь, и Луна решила стать их сокра... покровительницей. Так и вышло. И вот Луна и по сей день сияет в небе, указывая людям путь в ночи. Конец. О, эта история мне понравилась. Кажется, она о силе единства. Возможно. По правде говоря, мне просто хотелось употребить в своем рассказе слово «бесцельно». Так о чем ты хочешь поболтать? Да, я хочу лучше эту херню. спасибо спасибо до свидания я пащоль так и теперь нам нужно значит тысячу опачки накопить а, а. да я мое дадут ты его господи что такое я не знаю давай закрывает луч я пошла так пошла дальше и вот что вот я решила не рисковать, ибо ну нафиг от греха подальше. Так, И чуть, -чуть колотить. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Стоп, вижу, подождите, вижу, вижу, вижу. Так, подождите. Ну, мне по-хорошему нужно добраться до вон того вон дальнего, да, получается? Мне обязательно использовать вот эту вот хрень. А я там. Ну, давайте попробуем, конечно. Да. Едем колотить. А? Да что вы? Только успевай бить! Ну. Ну, я думаю, это не сложно. Я думаю, не сложно. Тихо, тихо, тихо, стой. Стой, стой. Я это нервничаю слета. Тихо, тихо, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Я надеюсь, у меня брата не придется возвращаться. Меня сейчас вот просто так тихонько и выкинет куда-нибудь обратно. Нет, не хочу. Ну тут хотя бы не сложно, тут мы ну, вот так вот выпали и побежали. Да вы прикалываетесь. А тут мы сдохли. Ну ладно, если за тобой наблюдают, можешь притвориться, что игра подвисает. Игра подвисает, да. Если вдруг что? Так. Отлично. Минус один. Так. Так. Хорошо. Хорошо. Так, ну мы по идее его взяли. Блять, я забыла то, что это бежать надо. Я уже э, готовилась к тому, что меня сейчас сосет и выплюнет там. Так. Ай, не успеваем, мне кажется. Нет, чуть-чуть успеваем, чуть-чуть прям вот. Оп, есть. Так, мы молодцы. Что, твою мать, тут происходит? Тихо, спокойно. Все, я... Я как... А, о, о! Так. А, все. Так. Хорошо. Тихо. Давай! Так, так. Да, да, запись. О, боже мой! чуть это не прижало меня, не не подожгло. Ну, мы молодцы, мы справились. Тихо, подожди, подожди, подожди. Так, а что мы должны сделать? А, подожди. Надо... А, надо от этого гада избавиться. Бел там. Так. Ну, погнали. Твою, ж мать. Зацепила таки. Так, нормально. Вот этого козла надо убить. П первым делом. Первым делом его надо убить. Иди сюда. Иди ко мне, сволочь. Иди ко мне, сволочь. Оп! Давайте вот так вот, Просто вот, вот так вот и сделаем. Не будем долго париться. Ать. Да, да, да, да. Так, надо сосредоточиться. А лучше должен быстро пройти. Ладно. Не с той стороны побежала. Я почему-то... Блин. Предупреждено. Смертей 36. Кварды... Квар был самый крутой игрок. Сука. 36 смертей. Так, тихо. Так. Все нормально. Двигаемся. Блин, это... Козлина. Та-та-та-та. Козлина, козлина, козлина! А! Но он, кстати, не быстро идет. Я думала, будет хуже. Ладно, сейчас-сейчас сейчас мы пройдем это. Так, ладно. Да, да да, да что ж ты? Да, да что, я попасть-то не могу? Есть, Все, поползли. Так. Сука, улетел. Ну и давай, давай, иди ко мне. Говнюк. Ну давай поближе. Козлина. Да правильно, давай рас расстреляем все. Че уж там. Все, ура. Так. Ага. Спокойно. Давай. Оп! То есть тут можно было не торопиться. Особо сильно. Блять, да что ж ты будешь делать-то? А, нет, жизнь пока нормально. Пока, пока держимся жизнью. так, так. Нормально. Так. Перенесло. Хорошо. Так, тут надо быстро тоже. Быстро. Ага, жизнь. А-а-а, так что ж ты хочешь делать? Да! Да! За просто, просто зацепить сбоку. А, я знаю как. Вот, все Вот. Вот. Вот и все Вот, блин, мать вашу. И всё. Так, оп. Хорошо. Горжусь. горжусь. Ай-яй-яй-яй. Ай э, тихо, тихо, тихо. Опа! Да, рановато, рановато, рановато туда прыгнула. Ладно, сейчас все будет. Сейчас все сделаем красиво. Сейчас все будет красиво. Подождите. Обождите. Блин, важно попасть, значит, тут. прям вот точно в цель. Хорошо. Вот. Поняли, приняли. Так, все, идем. Давай. О. Кстати, аптичка. Давай, давай, давай. Ну, почти, почти. Ну, идея хорошая. Что еще тут такое? Что это глаза тут смотрят? Так, подождите. Это, я так понимаю, нужно сначала прочистить а, путь. А потом уже эту штуку запускать. Кристалл, да? А можно его запустить вот так? Да. А! Хитро. Так, взлетаем. Сохраняемся. Так, а, а как? А что у нас? Да, вы прикалываетесь. Поняла. Ну, блин, это сложно, мать его. Как раз вовремя это была моя очередь проставляться. Блин, он так высоко. так. Он так, а, а, а эти Коли, оказывается, так высоко взлетают. Подожди. Да твою ж. Надо вот прям ловить момент. Сколько времени? 103. Чувак. да вот это нет. Рано. Ладно, ждем, ждем, ждем. Не спешу. Он там останавливается. Меня это прям бесит. Остановился. Погнали. Блин. Давай, давай, давай! Есть! Зато <смех> жизнь осталась. Что делать? Там что, как? Ага. Здрасте. Опа. Так. Отлично. Справились. Сохраняшечку, пожалуйста. Спасибо, все, восстановили. Вот, не зря я эту штуку брала. У нее глаза светится. У статуи. А у всех статуи светится глаза. Что мне кажется вот такой странный уровень. Вот это ж. Вот. Хранение, окей. А что тут все такое странное какое-то? А это, кстати, наша ведьма гонец, как кажется, да, которая... Так, окей. Все, пролетели, отлично Вот тут то же самое надо Отлично Так, окей Как я это делаю, я не знаю Это какой какое-то везение Или навык? Кто профессионал? Я профессионал. Так, тихо, тихо. Вообще игра считается да хардкорная, ну я не знаю, я не знаю где тут хардкор, я его не чувствую. Ну я первый раз прохожу, я даже ни разу не умерла. Смотри, тут два прохода. А, он там вот на эту самую на силу. Длина печати силы сюда. Да вы прикалываетесь! Мое сознание сейчас, оно где-то. Я, в принципе, понимаю, что они хотят... Ну, нет, не понимаю. Что... я не понимаю, что они хотят. Как это должно выглядеть. Тихо, тихо, тихо. Почти-почти-почти-почти получила что-то да. Поднимайся ёк твою мать! Давай! Все, поторопилась, начала торопиться, бесит Потому что вот этот смерть меня наберем прям ба. Вот, да, да, все. Начала нервничать, торопиться. Успокоиться, взять себя в руки. Так. Воткнуться в Коли. Первое вознаграждение. Это всегда приятно. Но на данном этапе я вижу одно. Работа у меня. Ого-го. Да, братан, да, братан. Так. Хорошо, хорошо. Средоточились мы. Ну такой себе. Окей. Средоточились, блин. И сразу же воткнулся в колье Такой себе, такой себе. Не, ну мы сейчас все равно мы пройдем туда еще раз. Мы должны как-то это вот все выиграть. Я добьюсь! Я добьюсь! Я добьюсь этого! Я добьюсь! Так, давай нормально. Я, я смогу. Мы, мы сейчас, мы, мы, мы все сделаем. Мы все сделаем. Так, спокойно. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Вот. Тут должна быть жизнь. Вот она. Пролетаем. Господи, я уже испугалась, что все, а опять Коли за за зацепили, и вот у нас будет обрезанная жизнь. Нет, нормально. Выжили, выжили, выжили, мы молодцы. Так, еще раз. Я возьму эту гребаную печать, я ее возьму, блин. Так. Сейчас, надо вот поймать момент, чтобы встать на верхнюю платформу. Как-нибудь как-то... Вот когда. Как вот так вот! Оп! Вот так вот! Ай! У тебя внутрь! Вот так вот! Висим! Висим! Висим! Висим! Висим! Висим! Висим! Висим. Спокойно, тихо! <связь> Твою мать! <связь> ну почти! Почти! Ну почти! Мы продвинулись! Я, это, я, я, я слишком сильно тороплюсь. Я прям вот, я прям не знаю. Мне нужно спокойно, спокойно, размеренно. Так все, так все. Аккуратно подходим к следующему кольцу, ждем прыгаем, молодцы, молодцы, молодцы, молодцы. Так, пролетаем. Аккуратно, аккуратно. Все, стоим тут. Блять, тихо! Ладно, нормально, живем. Так, аккуратненько. Проходим тут. Проходим тут. А это, оказывается, вот тут вот труп висит, при, при, при, труп вот сидит, да? Или это просто группа... Гру, я что-то это... Мне кажется, это труп какой-то. Не знаю, фантазия у меня вот такая вот. Да, я трупы вижу. По углам раскиданы тут в этой игре. Так. Мы почти-почти-почти почти-почти все сделали. Так. Ну, вы поняли то, что мы практически раскусили вот это вот, как оно должно быть, да? Так, мне нужна верхняя платформа. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Вот так вот. Так. Нет, нет, рано, рано, рано. блять он залетел наверх как неожиданное падение в яму вот что я мог бы сказать если бы верил в тебя Ах. ты падла так ладно сейчас все будет в порядке угу. сейчас сейчас мы всего добьемся сейчас все добьемся сейчас все будет, сейчас все будет хорошо дайте поймать любите в эти коле влетать так на сухе обычно, да окей угу. сейчас все будет сейчас все будет сейчас все будет я возьму эту чайную я ее возьму я знаю как ее брать я знаю что надо делать и я это сделаю тихо так сидим ждем ждем ждем ждем Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, вот сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Потрясающая. Все. Уходим отсюда нахрен. Мы взяли эту печать. Все. И проходим дальше. Блин, мы крутые. Мы мега крутые. Мы ее взяли. Какие классные у них статуи. Все, все для гонцов. Все для гонцов. Все про гонцов. Так. Это, я так понимаю, загадка тут, да? Какая-то или что это? Скажите себя, пожалуйста, обратно. Так, и теперь я должна как-то пройти туда. Так быстро постараться это сделать. Да, цепись -мо. Так. И бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать! одну историю, но я не могу ей рассказать, так как на каждую смерть у меня только одна фраза. Хм. Подождите, а как? Как оно это? Ну, самое первое. Это вторая. Ну-ка. Хм. Это надо быстро, Да. Надо прям максимально быстро. ⁇ мы? А, ну не до тебя же ведь. Надо, значит, как-то э, рассчитать это все, да? Сейчас будем рассчитывать. Так, отлично. Вот он поднимается наверх. Погнали. Ну давай! И бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим! Вроде нормально! Да? Да! Отлично! Мы молодцы! О мо. Россут летает. Надо прибрасывать. Так. Уйди глаз. Так, это мы должны. Устать на эту панель. Все. Господи, это просто. Я прыгала то, что обычно Нихера себе! Вау, вау, вау, вау! Чуваки! Алло! Так, тихо! Хорошо, сразу двое тут. Я считаю, это прекрасно. Сразу все купили. Так, это мы все забираем. Зацепизды, господи. Что такое липкий к стенам-то? Так. Ничего себе. Посмотрите на статую. Посмотри, какой красавец. Ну, стоит с мечом. ⁇ Мо ⁇ Да-да-да-да. Тихо, спокойно. Да. Эти клатить. Это успевать бить, что ли? Да! Ударила. Зато успела. Это главное. Зато я успела ударить по кристаллу. Так, аккуратно. Ой, блин, нет. Верните меня обратно, пожалуйста. Я должна его увидеть и уже потом ударить. Все, в порядке. По идее, вот тут босс уже, да, у нас. Нет. Так, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Опасно как-то. Как-то это все не очень, không? не очень как-то, не очень. <table> <Boy> Эээ, кажется, у Хьюстон у нас проблемы. Так, ну давай побеседуем с тобой. Погоди, мне казалось, что раньше лавка находилась за той дверью. О, так вот какой момент тебя поразил. соединена со всем миром, и это тебя не смущает? Однако, она почему-то не может находиться в двух местах одного и того же здания? Я не верю своим ушам. Тебе что-нибудь нужно? Нет? Уже ничего, я пошёл. Ой, блять, оно едет! И и так тебе удалось выдержать испытание воли! О, и сейчас мы сделаем дело! Приготовься, гонец и узри могущество нашего ордена! Ты появишься как избранный или не появишься вовсе! Довольно предословий, я пойду первым! Хм, кому-то не терпится! Я много десятков лет готовила эту речь, он просто... Ничего, не переживай, идем. Ой, брат, тюни, это мне с вами надо? А как мне вас бить? Ну, сейчас будем это самое изучать. Так. Окей. Так, я так понимаю, это вот так вот делается, да? О, Зацепилось. Так, ну я буду пока что на руке, никто не против. А, против. Окей, поняла. Так. Я пока на руке пощу Ну что-то, ну пока у меня, мне, мне удается это делать, я буду так делать стараться. Сейчас в меня полетят, да? надо успевать как-то отпрыгивать, что-то придумывать, что-то делать. Осколка время 113. Ну, не так уж все и плохо. Пролетаем. Ну, давай еще раз. Ну, давайте, братаны. Это, в принципе... Я его завалю, и можно будет заканчивать уже. Сдел... ой ой я что-то отв... отвлеклась слегка а -а -а! черт, я цепилась ну ладно, сейчас будем вот так туда прыгать нормально, держимся Сейчас уже не, не, нет смысла держаться на руках, потому что вот, вот эти вот штуки в нем стреляют. Надо как-то избегать этого, стараться. Нормально. Держимся. Так, ну мне уже. А, могу. Нормально, катаемся на руках. Так сейчас опять штуки полетят. Так, аккуратно. Пробегаем, пробегаем, пробегаем, пробегаем, пробегаем. А, тихо, это, это да, -мо. все все вс просрали. И спокойно, спокойно пролетаем. Блин. О, нормально. Может эта штука пропадет опять? Вот эти вот, которые лазеры вокруг него, вокруг шеи. нет, сейчас будут стрелять. Да, Да, да, да. Стреляют, стреляют. Эй! Ну в принципе не все так плохо, как я думала. Так. Ну что-то как-то долго. Он... А, вот, замигал вроде бы. Блин. Тихо-тихо-тихо. А? Спокойно, спокойно, спокойно. А! Внезапненько. Так, это у него еще тут пошло. 52 смерти у меня. Так-то. Много! Много глупых. Из них, почти все глупые. Там несколько на боссах. Ну, это как было. Так, ну давай. О, а, блин, он меня хлопнул, да? Надо плохо, попала я. Так, надо улетать. Так, так, так, так, сейчас перепрыгиваем через руки. Сейчас он опять начнет э, своими лазерами вокруг шеи кидать. Да, Блять. Не, не, не, не получается. вот Когда именно вот начинаешь сражение, что-то у меня как-то вот это вот, вот все плохо проходит. И получается нормально. Идем дело дело. А что я тут делаю? Как так я не на руке? В смысле? Я где-то по это потерялась где-то проел нехорошо нехорошо <сёк> <сёк> <сёк> спасибо <сёк> буду здорово если мне кто-то это все-таки пожелал <сёк> сейчас сделаем это я где-то продолбал значит пропустил руку надо надо, надо надо сидеть у него на руках Так, все, внимательно, сосредоточились. Вот, все, сидим на руках. О, а! он меня сбросил. Так аккуратно. Вот так, вот сидим на вот этого руке все. А, дед, стоп, сидим на руке, сидим, ага Так, да на руке сидим Нет Боюсь, мать Все, ну ладно Сидим сбоку О-о Сволочь Я надеялась сам спрятаться в углу, а нет так, но ну это мне сейчас не поможет, то, что он сейчас будет этими шарами кидаться. Давай! Запускай! Блин, все равно, все ладно. Ладно, тут уже бессмысленно, я, я не думаю, что я смогу осилить. Да, это бессмысленно, я не думаю, что я смогу осилить. Без урона? Как-то да. А чё? чё ж я дебил-то такой? У меня живот тут это Я, я не знаю, что это фонари Они так вот гармонично смотрятся что, что Такое чувство, что они не это самое а Ты мне ничего не восстановишь? Ну ладно Огромный монах. Так, тихо, тихо, тихо. Блин, а, а ч а я не зацепился-то? Я решил просто вдохнуть. Я, видимо, наверное, просто уже, уже слегка подустала. Наверное, надо отдохнуть. Давайте еще раз сейчас я попробую еще раз. Потом возьму перерывчик. Ну, короче, мы закончим, и я уже его добью на следующей серии. Ч бы и нет. Так, то Чуть тихо, спокойно. Спокойно добиваем. Так, оп. Правильно, промахнуться надо. Везде надо промахнуться. Так, он будет стрелять сейчас, да? Ну давайте. Так, запрыгиваем. Во. Все, сидим. Сидим на нем. Так, сейчас он будет стрелять руками, да? Ой, шарами. Да. Давай. Нормально. Так. Очень удобные атаки. Тихо-тихо-тихо. Спокойно цепляемся. Так, ну сейчас он опять этими своими штуками будет, да? Шарами. Давай, давай, давай, давай. оп оп оп оп оп оп оп оп главное буду вот тут вот не просраться тихо бляха муха Это херовенько ну мы справились хотя можно было бы и не справляться блин Так, сейчас шары полетят. Я этот момент прострала, естественно, соответственно. Как без этого? Передаем ему по башке. Садимся. Аккуратненько на руку. И бьем его по морде. Опять садимся на руку. Цепляемся к другой руке. Забираемся. что сейчас будет? Опасненько Опасненько Блин, он дает очень мало времени, чтобы куда-нибудь спрятаться Тихо. Тихо Рука, рука, рука Ага хер, хер, хер, хер, хер Так Так, он ускорился Пляйся Ага, нормально Погнали, погнали Перепрыгиваем. Спокойно, спокойно, спокойно. Опять эти штуки пошли. Так. Так. Через один должен быть. Да. Еще когда. Тихо. Ой, шары, шары, шары, шары, шары, шары, шары. Так. Хорошо. Дело сделано! Получено достижение! Мы молодцы! Я думала, будем дольше страдать. Ну, что-то как-то быстренько. Я думала, там будет какой-нибудь еще второй этап, третий. Ну, что-то как-то мы молодцы, мы быстренько. Так, кажется, он идет. Пожалуйста, на этот раз не мешай мне говорить о пророчестве. Я в это не полезу. Делайте, что хотите. Итак, тебе удалось выдержать испытание силы. Так, и что дальше? Чтобы пророчество исполнилось, ты должен пройти испытание веры, совершив прыжок. Прыжок? Прыжок, да. Не понимаю. Ну, испытание веры, прыжок, прыжок веры. Что-то челкает. Просто прыгни уже. Эй, Я пытаюсь сделать этот момент эпичным! А теперь, герой, вложи свою храбрость в надежду, а силу в цель. Н нырни в свою судьбу и появись из нее снова, уже истинным гонцом. Да, наш герой немножечко, да. Что-то челкает, что-то челкает, ну что-то челкает. Али-хоп! Теперь у нас новый модный герой. Все, и на этом мы заканчиваем. Дальше будет еще. Да-да-да, это еще не конец, если что. Да-да-да-да-да. Мы еще немножечко побегаем с вами. Все, так, большое спасибо, что были со мной, что смотрели меня. А хотя давайте мы чуть-чуть чуть-чуть пройдемся, Чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть. И просто страшно, а вдруг он не сохранится, блин?